Всем привет, друзья! Меня зовут Галина Татарова, я дизайнер интерьера и немного художник. В этом видео я буду использовать технику грязный стакан для акриловой заливки вот такого холста на картоне. Будем использовать с вами недорогие материалы, это акриловые краски. Смешанные с клеем ПВА, то есть никаких медиумов дорогих здесь нет, никакого силикона здесь не будет, горелка нам не нужна, и вот такой холст вы можете приобрести в любом магазине, в котором продаются товары для творчества, типа Леонардо, ну я покупала в совсем маленьком магазине художник, и стоил этот холст, по-моему, рублей... 50 или 70, насколько я помню. В общем, совершенно недорого все это стоит, и вы можете попробовать себя в роли художника. Техника довольно интересная, но здесь нужно быть аккуратным, не смешивайте слишком много красок. У меня с прошлого видео остались краски, я сейчас их раскрою, посмотрю, что здесь высохло, что еще осталось, что мы можем использовать. То есть я буду использовать то, что у меня есть. Это акриловые краски, смешанные с водой и с клеем ПВА. Друзья, ну пока я открывала краски, я уже использовала технику грязный стакан. Стакан у меня перевернулся на бумагу. В общем, примерно вот так вот это выглядит. Но сейчас я все-таки попробую сделать это на холсте. Краски нужно хорошо вымешать. Я их размешиваю палочками для мороженого. Вот смотрите, консистенция примерно будет вот такая. То есть, жидкая сметана. Вот эта белая краска, она немножко более жидкая. Я сейчас сюда еще добавлю краски. Вообще, здесь по составу клей ПВА, краска и вода. Соотношение делала на глаз. Все рекомендуют в основном использовать две части краски, одну часть медиума. Медиум мы с вами заменяем дешевым клеем ПВ. То есть одна часть медиума, две части краски. Но я делала на глаз. Где-то я делала одну часть ПВА, одну часть краски, еще и воды подливала. Вот здесь, допустим, получилось несколько... Более жидко, чем нужно. Поэтому сейчас я еще добавлю сюда краски и, возможно, клей ПВА. Ну, В общем, смотрите, в принципе, экспериментируйте. Здесь нет никаких правил. Просто можно поэкспериментировать, попробовать себя в этой технике. Она очень простая. Вот клей ПВА. Добавляю клей и краску. Вот здесь уже консистенция получше, менее жидкая, чем была. Сюда я хочу добавить краски, поэтому смешиваю с ПВА желтую краску. И добавляю немножко воды, потому что нужно разбавить густоту. Так как у меня поверхность холста совсем маленькая, я буду использовать вот такой маленький стакан. Устанавливаю вот такие кнопочки. Вот так будет стоять картон на поверхности стола. Теперь беру стаканчик чистый и добавляю постепенно в него краску по слоям. Сначала белый, затем пусть Борду? Желтая белая опять. Вообще, белая жидковатая немножко. Видите, здесь уже пошла реакция. Интересный такой рисунок. Можно даже розового не добавлять. Уже красиво, на мой взгляд. Наверное, не буду розовый добавлять. Давайте попробую без розового. Так. Все-таки белая краска у меня жидковатая получилась. Но посмотрю, что выйдет. Так, добавляю еще. Она, по идее, должна здесь распределяться по слоям так. так очень красиво очень красивая световая гамма видите здесь внизу белый остался наверху цвет в общем, сейчас посмотрю что в итоге получится ну, наверное хватит Такого количества, я думаю, хватит на маленький картон, на маленький лист. Итак, сейчас я просто буду переворачивать. Это, мне кажется, даже можно было и меньше. Сейчас я буду переворачивать. Накрываю стакан картоном и переворачиваю. Посмотрим. Жду, когда стечет краска вниз. Уже одна появляется на холсте. Начала немножко выливаться. Так, сейчас я ей помогу. Ещё здесь вы уже можете творить как художник. Направлять, видите? направлять, ой, много даже, так, направлять буду краску в разные стороны. Ну и сейчас она потечет, то есть здесь на ну, тонкий грязный стакан. техника такая, что будет много у вас грязи на столе и руки будут тоже запачканы немножко. так, да нет краски, в принципе, немного, потому что стекает. Ну, друзья, конечно, нет таких ячеек, ячейки не особенно получились. Буду еще пробовать. Так. Да, ячейки совсем почему-то, ячеек у меня здесь нет. Ну, потому что дешевый материал использован, конечно. Обычный клей ПВА, причем уже постоявший, причем и консистенция не, не сильно выдержана была так, но так-то абстракция неплохая получилась. Сейчас посмотрим, что выйдет в итоге. Пузырь. Вот так я наклоняю, чтобы немножко стекла краска и, возможно, здесь еще проявится бордо. Я здесь не использовала горелку, хотя, в принципе, если сейчас отсушить, вот пузырики вышли, смотрите, вот пузырики, вот их как раз можно убрать горелкой, сейчас посмотрю. Так, ну в принципе неплохо, напишите в комментариях свое мнение по поводу этого рисунка абстрактного, мне текстура очень нравится, хорошо, что я розовый не добавила, потому что здесь довольно неплохо получилось, но конечно нет такой красоты в виде ячеек, вот, но... Тоже неплохая текстура, на мой взгляд, очень интересный рисунок. Ну, в общем, о своем мнении, пожалуйста, пишите в комментариях. Сейчас я еще хочу подсушить горелкой. Так, вот я взяла горелку, сейчас попробую убрать пузырьки. Да, вот они сразу лопаются, когда подношу горелку. Так, ну вот этот вариант готов. Буду ждать, когда подсохнет. Высохнет он немножко изменится, гряница идет. Сейчас все-таки хочу еще один сделать вариант. Хочу более густую сделать краску. Таким образом, возможно, появится больше ячеек. Хотя, посмотрите, здесь уже появились очечки Так, ну, в общем, пусть сохнет пока. Друзья, я уже все подготовила для нового эксперимента. Здесь у меня холст на картоне новый лист. Краска более густая. Вот она консистенция уже как сметана. Я добилась этого эффекта с помощью добавления клея ПВА и в белую краску, и в бордовую, и в желтую. Честно говоря, я снимала, точнее, я думала, что я снимала на видео, как я их смешиваю, но, к сожалению, камера, камеру я забыла включить, поэтому вот он у меня уже готовый стаканчик. Я смешивала краску по переменам белую, бордо, желтую, белую, бордо, белую, желтую, И, то есть между цветом всегда белый цвет у меня был. В общем, сейчас посмотрим, что получилось, но уже здесь есть полоска, то есть это означает, что белая краска не такая жидкая, как в предыдущем варианте, потому что в предыдущем варианте, если помните, она опустилась на дно, а здесь уже вот такой вариант более правильный, на мой взгляд, и посмотрим, что получится. так переворачиваю стакан, точнее я вот таким образом накрою и переверну. Подожду, пока стечет краска. Видите, она уже вытекает, уже можно, в принципе, открывать эту красоту. Вот она, вот она. Так смотрим по моему уже ячейки появляются из-за густоты так ну и вводим в разные стороны как нам больше нравится создаем рисунок неповторимый узор паттерн Так. Она более густая. Чувствуется густота. Так. Здесь где-то можно кисточкой помочь, где-то можно пальцами помочь, как я это делаю. Так, ну и теперь, вот, когда у нас перекрыты все края, все углы, мы можем просто в одном направлении, в каком-то положить этот холст, ну точнее зафиксировать, да, и уже краска потечет в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она текла. Ну вот я не знаю, может быть сейчас переверну, хотела, чтобы желтый накрыл поверхность, ну возможно вот так. Еще сделаю. Можно по-разному разворачивать холст. Видите, здесь уже ячейки какие-то появились. Ну, конечно, их немного, и ПВА сделает картину более тусклой в итоге. Но это все-таки такой материал более дешевый. Повторюсь, да, это вот для таких экспериментов подходит для того. Если мы хотим что-то попробовать себя в таком плочасе, но не хотим тратиться, тратить деньги большие, потому что, в принципе, можно использовать медиумы, более дорогостоящие такие основы вот, вместо клея пова. Но они, конечно, стоят намного дороже, чем ПВА. В общем, я решила вот так установить холст и э, посмотрю, что у меня получится. Потому что, видите, вот здесь некоторые такие разводы получились, которые я хотела, чтобы они стекли вниз. То есть развод останется, но его край будет за пределами холста. То есть таким образом уже какая-то композиция создается на холсте, что-то типа горы или какой-то... Не срез как раз таки камня, а вот что-то на да, мне напоминает какой-то закат, тут гора какая-то бордовая. Ну, в общем, здесь можно уже экспериментировать на свой вкус, что-то создавать интересненькое. Ну, в общем, посмотрим, что в итоге получится. Ну, в принципе, достаточно. Достаточно стек рисунок, я, надеюсь здесь даже больше чем нужно, можно еще раз вот так развернуть, поставить картину, ну, то есть здесь вы уже можете, краска пока еще течет, здесь можно экспериментировать, Вот, но в принципе уже довольно интересный эффект получился, нет опять же ячеек таких как вот, какие получаются у меня с помощью использования фена, кстати сейчас я Пойду с горелкой посмотрю. Да, вот пузырьки лопаются. И даже видите, горелка создает еще дополнительные пузырьки маленькие такие ячейки. Можно вот здесь поработать горелкой. вот они пошли в виде ячейки, вот что дает горелка в данном случае, только будьте осторожны, у меня вот уже рука нагрелась от воздействия горячего воздуха, так. Ну вот в принципе какой получился итог, сейчас я вам покажу другую картину, первый вариант, вот первый вариант, на правой руке и второй вариант на левой руке. Гамма. Одна, Разная, краски, Какая вам картина больше нравится, первый вариант либо второй, вот первый, слева будет первый, вот справа второй, просто держу. Немножко по-другому в руке, влево держу второй вариант. вот Пишите свое мнение, друзья. Ну и пробуйте, конечно. Видите, здесь мы использовали с вами дешевые материалы. Поэтому вот такой получился эффект. Но мне, честно говоря, нравится. Интересно будет почитать в комментариях ваше мнение. Поэтому, пожалуйста, пишите. Всего доброго!